Сегодня у нас очередной ролик Сегодня уже на рыбалке, на речке Ребята, уже три загара Вот смотрите, раз загар О, два, три, четыре Четыре загара подряд, прикинь Четыре подряд, прикинь Пойдем снимать, ребята, контент Ладно, вешу вас на грудь и погнали Следующую. Ребята, следующую беги Ох, еще там загар Еще пятый Пять загаров, ребят Все вон вон, ребят Сейчас потянет не удачная поставил ребятки ну что смотри есть хорошие а, думаю хорошие там водоросли так погнали следующий ребят это контент крутит ребята, что смотрим, так тут мимо, мимо, заезжаем заново, утащила Только хотел чай попить, раз, три. Только чай, ребят, хотел попить. Жарыться даже не доставили. Так, руки трясутся. Вот это выход, я поднимаю сразу же. Погнала. Давай топись У меня загар, смотри сколько. Их. Это уже. Раз, два, три, четыре, пять, две поймал. смотри следующую, смотрим, ребята все в онлайне Клёв. Так, надо живца. Серег принесешь живца, Серег. не знаю, будет он пять-то еще. Нажимай, нет Не, все. И все прямо, знаешь, как по часам, ребята. В один час это тын-дын-дын смотришь. Одна, вторая, третья. Раз, два, три. Как по часам прикинь, только бам-бам-бам-бам. Тебя? Да. А -а. выход пошел хороший я а я только хотел этот чай попить да. ты взял же вставь себе на всякий ну, ну, и потом мне надо земник взять сейчас я тебя подсниму Не. я все равно с доземником буду у тебя не горит там? Нет, у не тебя говорю, горит не. А, а крути, да, да? Ну вот а, ну, тут я тоже спасибо. Так, я сейчас снимаю. Так, ну что, пойдем там туда проверим. Нет. Какая? Нет. А, вот эта? Я ж только проходил там мимо. Тут чай, чай не попить даже. <говорит> <говорит> да. А, ну это я вытащил. Надо земли где Все она вымотала полностью, Серег, полностью вымотала и все ее бросила. Надо обладергать тебе. Не понял? Тут она. Она, о! о -мо! Серега не лезет! А! Это, да. зановле, он греет. Вот это контент! Ты прикинь вот... она мне как за палец Знаете, как... Вот осень. это контент! Ребят, <с Substance> Рыба есть! Поздравляю! Блин, весь палец расфигачил! А сначала это нету, нету, нету, короче! Так, блин, расхерачил палец, конечно А я встаю, она не встает, вот так пасть расширила Я хоп, она как раз джиг закрыла, и я рукой, короче Трофейчик 4-5 есть, очень. Не, Вот это мне клёп понравился тут сейчас Буквально 10 минут, да? Так, пойду за заземником Ребята, рука, кровь вообще не останавливается Щука-убийца укусила Тут, наверное, больше крови этой Моей, чем щуки Все вообще подарочек. Уже в принципе рыбалка сделан. Да. Ну открывай пасть. Господи, я больше вам в рот не буду засовывать ключок где-то вот тут а. ну, с последней да ребятки поторопился которая даже пред а предпоследняя последняя-то большая была щука все да. в этом резко до сих пор трясутся тут эти щучины. Сначала я думал, короче, нет ничего, она короче наберет. Сначала туда пошла, потом в другую сторону. Или одна? Одна. А, две, две, две. на балансир побежать, пробегать, побегать. Смотрим. О, мелкая. Мелкий щупак. Вот, Серега тоже вытащил. Хороша была, Серег, а. вместе с живцом ушла. Хорошая, где-то была двушки точно, два с половиной, может. Фу, у меня же рука устала. работа ребят щупа сидит что ли? как я пропустил я надо купил так ребятышка очередной загар я уже не считаю их сколько там было что-то включал что не включал а тут я уже дал его мотает, мотает. на тай на есть покурить. У меня почти на каждый на загар был смотрим нет ничего похоже бросил а нет, что-то есть мелкое <свят> уже мелко понял все <свят> после то вообще уже не тут а? да Ну, вот как рассело, грубо говоря, оно и пошло. В сумерках ничего не было. Хотя я в сумерках и не ставил. где От этих жерец отойти будет потом. На середине на 4 отойти. Ну потом. Нужно туда. А? бери Серег, котлет <связывается> так ну что ребята с вами Здравствуйте. чокнемся Здравствуйте. <связываем> она у тебя давно горит я думаю моя как твоя вымотал хочу-нибудь Бросила. Бросила? Угу. Ну ставь еще, она будет все брать. Так, ну чё, ребятушки, клев немножко поутих. Можно достать все-таки балансир. С утра вообще бегали просто вообще. Даже камеру, не знаю, там получилось снять, что нет. он ну, снимал. Ну, как тебе рыбалка, Серег? Рыбалка силы Вино Сереги, тоже по переходите на канал, там у меня тоже видео будет. Там у него своя будет щука, у меня своя, что-то я... И меня он там подснимал, и я его подснял. Так, сейчас мы что? Попробуем на балансир. Серега хочет переставить, это у него травище. уже немножко. Так, ладно, пойду балансир пробовать трясти. Сейчас дойдем до человека, посмотрим, что он там. Ну что. Рядышком с нами рыбак тоже сидит. Ну как, такая? Да, ну, да. <laughs> Щипак тоже, да? Вот, смотри, ты уже там у половил, да? Нет, плотва. А, плотва. Что, клюет там плотва? Да, у меня там клюет. А у них что они там сидят? Окуня ловят? Они что-то пытаются окуня поймать. Вместо клюва пошел чай пить, блядь. Пока позавтракал, туда-сюда. Пришел, они горят, блядь. И вот тут, блядь, щепыры одни. У меня такие тоже есть выбросить блять жалко а они заглатывают по самому смысл ты их выбросишь они сдохнут ну да. так ребята опять загар я короче было этот удочку у серёги в машине оставь все попробовать а, балансир оставил в серёге машине не балансира а удочку то есть ну, давай еще сейчас пойдет еще махнем не пойдет не пойдет Фу. серега живца утащил еще туда в конец походу Брось, его, что ли? Давайте смотреть. Блин, а, нет, мелочь какая-то есть. Оба, оба, оба. А, щупак. А, Смотала. Наверное, мелкий щупак. Крупный там бы сразу. Так, тихо посмотрим. А, прямо пасти было. <свят> Такой же мелкий, как этот. И тебя был, Серег. Щупак его видел. А? Да, маленький. Вымотал как, как серьезный. Если хочешь плотвы половить крупно, я знаю, где плотвы половить крупно. Мужик сейчас пришел оттуда. Вон он за поворотом сидит. Там у него он два мешка этого хлеба неделю назад захерачивал это палки говорит только опускай даже говорит это Да? да чего не знаю мужик говорит я не знаю куда бежать говорит хрен с этой щука пойду плату хорошую бро у него щипаки там были три наверное, щипака я видел у него, у него он только ушел он она у него сработала опять мне живца надо менять он уже весь что крутило там да Положил, сработал странно. Ну было один раз у меня такое. А вот. ух ты! Встала, блять, встала, сука. Держи. Да. Зацепилась. Опять сработка, смотри. На ту... а тут, тут, тут, тут. Ну, я говорю, я не зря их поставил не, не клюет, все, переставляем он на... ну, там не опять сработал походу тот чудес опять как-то у тебя бля, а тут хорошая такая же была, ну подтяги такие же ну, ты сам видел, да? она встала, этом, опять ртом и крючок выдать этот А ты же А, вон они. Сейчас я тут это Тут тоже живец уже вот, мученный. Ах, опять в пасти был. Что тут за щипак клюет? Тут мелкий. Так, слышал, уже щелкнул Забыл, возьму Сереги. Испытаю балансирчики. Mm. Uh -huh. Иди, держать. Спасибо. Ага. Ой, блин, у меня опять загар. Удочку ребята откладывать пока. Вон там горит флажок. <звы> Мелкий, значит, щипак. Когда крупная, вот она сразу выматывает. в ноль прям на что посмотрим Нет, бросила его и бросила его бросила что-то ей не понравилось вот для этого холостых-то особо не было сейчас поперли холостые после обеда Серега на мой балансир разловил. Щурца поймал. Меня оторвало. Ну, ну, Я ну, говорю, ну, ставь, вон ну, посередине клюет, видишь где? Ага. Ага. А если на балансир клюет. Ну щелртца, смотри, какого махала. Я не знаю, что, за плотвой идти, Так, ребята, опять загар он на той штуке. Но там мелочь была. мотанула и все тут мелкий щупак Заглотит О нет, что-то О, Серёг Класс мелкий щупак вот он мелкий ребят щупак хорошая душечка душечка ребят Серега сейчас переставит две жерлички на глубину, да? Или куда-то поставит. на поставить? А. Ну, он тут на балансире, прямо по центру на русле поймал. О, у меня загарка. Пойду сниму. Опять на ту же. Ну, там, наверное, щепак. Там первый раз щипак был, второй раз большая. Смотри, сколько, как обороты считать, сколько тебе оборотов надо. Смотри, да. Серег, вот, вот у тебя одно, да? Ты меришь. Да. Вот но Сейчас смотри. Раз, два, три. Вот три, ровно три оборота. Да. Да ну, на четыре это уже высоко. Она должна в травке стоять. явок сколько щука стоит стояла видите пьявок сколько ребята балансирчик 15 аж нету а с как а -а -а. у нас он тебя как содниклинул серьез учись это угу. да я хоть обловил мой балансир а я его ни разу только нового вчера его купил Сейчас я хочу по центру пройтись, дырок посолить. судачок может бахнуть. Я думаю, мы туда вот ставим. Вот, вот. Ставим. Вот между этими ты мешаешь? Ну, нет, вот сюда вот. Внизу. Ну вот и грубо. Попробуй. Чуть, видишь, они хуяк хуяк замолк. Но это же и время, не по времени. У меня там, считай, одну поймал, здесь двух поймал. А? Она вообще сейчас вся в пиявку, как будто на три дня голодала стояла. А сейчас начали выхать, это, питаться начала. или погода изменилась для них, нормально Но сегодня давление хорошее. А по календарю я смотрел сегодня не день. Ну вот видишь, какой не рыбный. А. Ага. -а -а. Так, положим балансер. ⁇ Опять ребята, он в кустах. Только-только а ⁇ Опять ⁇ Опять ⁇ Опять ⁇ Опять ⁇ Ёбаный в рот! Не вытащу. О, ребята, смотрите, закончи! Смотрите. Серега такой оживился Смотри какая мамка Ах ребят Она в камеру даже не помещается Вот это маманя Андрюха поймал А нам как всегда не везет Еще не вечер Сначала такая тихонько-тихонько Я думаю, блин вы, она, знаешь, дивану, где она? Может не тут уходите? Вон, может, может, между вот этими, протокой вот это, вот это по центру прям проебашь. Поставь одну-то, сними, которая вообще не, не срабатывала. Вот я за этого и щуку оставляю. Не поймешь, где она будет. Это вот жерится и живец. Вот тут Серег попробуй. А, и вот тут тогда еще одну лотню. Я уже тут двух таких нормальных поймал. Я думал, уйдет уже это щущина. Она в ломку не лезла, прикинь, 130-й ну тут ничего не мотает. Ничего. Тихо. как будто из наживки нет. как это так получилось Ой. так ладно очень место выбрал ты же в сам глубину мере что ли? а если он уплывет куда-нибудь на метр на это без живца меряем. Живца снимаем, тогда четко стоит. А там бывает в камыши уплывет. Живец, по-моему, сдох. Его полчаса уже таскаешь, конечно. Так, ну ладно, чайку попить. Облавливай. Вообще уже это, беспредел. Как. Ладно одно. Две мамачки выдернул. Знаете, ты же на видео увидишь, оно меня убьет. Ну, Феорик хороший у тебя. Ну я вижу, Лева его. А, ты его плестил, да? Нормально. Ну, а. Здесь восьмерку делаешь, плетешь. А. Потом еще восьмерку и еще одну восьмерку. А. У меня и так вроде неплохо работает. Один глоток сделал за все время. Не понял. Сломалась кнопка, ребят. Или замерзла. Во. Ну, чай, Ну а что если тишина там, Что их держать? Мне радует, Я тебе все равно на удочке ножом, блядь. Ну да. А я еще только вот три раза делаю. Надо сейчас... На следующий раз, если поедем, я с собой тоже такую удочку длинную если У меня есть. Да и удобнее. У меня этих удочек, блять, удобно всяких. Ну просто завались. Ну, давай. <смех> Будьте будь здоровы, <смех> мне сегодня нравится рыбалка. Конечно, нихуя. Сейчас придешь домой. А резко как вот, погода влияет на щуку. С морозов на отчик или все и поперла. Так, ребята, опять поклевка. камера, прикиньте, замерзла Клюнула и бросила, что ли жала в пасти Ой, травы бедный жвезд ребята опять нам это жарить себе четвертый лекатель уже красно крепит я там одну щучку поймал но больше никак ее засечь не могу там совсем мелкий карандаш. И опять не крутится. Опять его щелкнула и бросила. сколько раз два три четыре четыре живца уже лежит мертвый это мелко крупная то она сами о прям при мне так ну давайте тут смотреть Сверху, да? Да, да, да, да. отцепился. Опка замерзла это. Включение. Дай -дай -дай -дай. Ну, Сереги там что-то бахнуло. Видишь вот не клевали там. Ты снял, сейчас там клюет. Не угадаешь. Он горит. Тоже, да? Вон. А, самое первое. Ну, сейчас твою сниму. Иди -иди. Посмотрю, вдруг там, блин, десятка. Я, я пропущу этот концерт а фиг его знает, вот тоже там почти берега видишь, крупная была. И такое ощущение, что бросила, короче, все думаешь, там нет нифига, утаскаешь вот, она как начал. Не крутит, у меня также не крутил. Она держит и все, прямо вот тут вот так надо стоять. У меня там, ребят, тоже поклевочка там, сейчас скажу. Ты ее прям секину. Еще пока. Щипок. Сейчас пойду я себя проверю. Тоже наверное такой щепок. Опять поклевка на последнюю железу мой. Опять не мотает. Что тут совсем мелкий штуки, Я пощупаю. Посидим за две минутки. Весь каким движением. Так. Ребята, не мотает больше. Давайте смотрите все равно мелко что-то заглотил по самое не хочу Смотрите, ребята, так неохота. Ты его живой? Может, ты живой? этого хорошо. Смотрим, будет тяжело Просто влом идти за журцом, честно все. еще клюнет, мы сюда придем. Свеженького живца поставить. Так, ребят, не прошло и двух минут, пока ты уваживал. еще загар. Крутит, крутит, ребят. две штучки поймана было на эту же так ну что ребят никакого движения посмотрим а, мелкая вроде как мелкая вот такая среднячок утащила А? Серег, живца захвати сразу, Серег. Не, я так достану. Заглатывает, конечно, мои жерлицы, надо по самые небалыми до кишков. Блин. Не то, что на этом блин. на озере мы ездили, мы закончик Севере, там проще снасть, а вообще не паришь Поводки, не поводки. Раз, два, три с У меня уже они калиброваны. Я каждый поставил на это внутри оборота, три с половинкой делаю. То вдруг трава. одной лунки уже смотри три третьи бля хуй. сколько там щуки интересно поэтому... щуки много тут на ребята самки надо рыбу собрать вокруг луна чтобы потом гараз да, темнело иду уже загар тут на знаю давно на или нет Давайте, смотрите а, мелкая. А, прямо это почувствовал ее оторвал так ну что ребятушки заканчиваем рыбалку уже пока светло запишу вам концовочку покажу результат канал кстати у сереги называется Все вот обо она... всем TV. да подписывайтесь у него там тоже много интересного будет по этой рыбалке что я не снимал он снимал там или так наоборот короче у нас такая коллаборация каналов короче было подходить это подписывайтесь ребята тоже на него вот такие щучки ребята ну сер ⁇ снимаю, покажу вот такие щучки нас сегодня порадовали смотрите не знаю сколько штук уже не считал но, ну, что 50 ну, не меньше конечно поднимика ну было интересно ладно ребята подписывайтесь на канал и всем пока до скорого короче следующая Да, с серега мы еще съездим уже на другое место наверно да всем пока